Oh, my God. Здравствуйте, дорогие партнеры и наши гости! С вами Ольга Арзуманян. Тема сегодняшнего вебинара это наш маркетинг нашего фонда взаимопомощи World Money и все преимущества перед другими компаниями и проектами. Но в начале вебинара я хочу ответить на несколько вопросов, которые мне были написаны в личку. Такие вопросы, как Ольга, у меня очень тяжело с приглашениями, с бизнес-предложениями. Ребята, первое, что я хочу вам дать совет, если вы только э, пришли в фонд, еще не умеете и не знаете, как сделать бизнес-предложение, первый совет это приведите, пожалуйста, своего гостя к нам на вебинар и все за вас сделает полностью, презентацию сделает э, э, спикер. У нас э, вебинары идут ежедневно с понедельника по пятницу в 14.00 и в 18.00. Выберите удобное вам время, удобное вашему гостю, и приведите, и послушайте, пусть он послушает вебинар. Второй совет. После вебинара созвонитесь, позвоните своему гостю и задайте всего лишь 5 вопросов. Первый вопрос. Вы были на вебинаре? Ответ «Да, был». Второй вопрос. Вам понравился вебинар? Да, понравился. Третий вопрос. Вы видели, сколько мы здесь зарабатываем? Да, видел. Заметьте, три раза вам сказали слово «да». И четвертый вопрос. С какой платежной системы вы будете оплачивать, активироваться? И пятый вопрос. Вам помощь нужна? Если нужна, Пожалуйста, помогите. Если вы не можете, не еще не умеете это делать, зарегистри, помочь зарегистрироваться, помочь пополнить кабинет, пожалуйста, напишите в чате, напишите мне в личку, напишите любому спикеру в личку, и мы отзовемся. Мы обязательно поможем вам. Ну, а теперь начнем вебинар по поводу нашего маркетинга. А, а, наш фонд взаимопомощи World Money объединяет людей со всего мира для финансовой взаимопомощи деньгами. А, ребята, это не хайп, не инвестиции, не криптовалюта и, естественно, не скам. А, у нас 4 маркетинг-плана, а, шикарные 4 площадки, которые у нас, а, самая основная World Money, а, самая крутая площадка Golden Ring, а, и площадка социальная ПД а, и Площадка быхомы Будь дома. Это антикризисная площадка. Ну и давайте начнем, наверное, с нашей основной площадки World Money. Ребята, я буду показывать вам, как с малым количеством партнеров выйти на хорошие деньги. Ну и давайте начнем с того, что у нас здесь, на этой площадке, 6 столов у нас есть стол выплат это а стол выплат это третий стол вот этот а здесь у нас идут выплаты и шестой стол это стол тоже выплат но у нас по в мере того, как вы будете продвигаться из стола в стол, у нас еще есть здесь дополнительные выплаты. Это когда к вам становится третий партнер на первый стол, и вы получаете 1000 рублей. На четвертом столе, когда становится к вам сюда третий партнер, вы получаете 5000 на баланс. Ну и давайте начнем с того, что как же нам быстро выйти на хорошие выплаты. Я буду вам рисовать. У нас первый стол у нас стоит 1000 рублей, второй стол стоит 2000, третий стол стоит 6000, пятый стол стоит 5000, четвертый 5000, и пятый стол стоит 10 тысяч, и шестой стол стоит 30 тысяч. Давайте с того, что если вы зайдете и купите два стола. Первый и второй стол. Это всего лишь 3000 Это не такая большая сумма. Но если вы хотите начинать с одной тысячи, то ради бога, вы можете точно так же двигаться по столам, и, начиная с одного стола, с 1000 рублей. Я вам сейчас покажу быстро, как вы можете быстро выйти на стол, на третий стол, например, на выплату. Вы пригласили... А первого партнера пригласили второго партнера. У вас закрывается у нас переход на столы с двух партнеров. У вас закрылись два партнера стали. И вы сами вышли сюда на второй стол. Своим сами к себе стали. Вы уже сократили на два партнера чтобы закрыть второй стол вот и смотрите за вами идет первый партнер сюда становится и идет сразу второй партнер становится точно также идут и у первого партнера приходят 3 человека, у второго партнера 3 человека, и у вас становится сюда третий партнер, вы получаете 1000 рублей на баланс на вывод. Вы уже 1000 рублей вернули а, то, что вы вложили. Ну и теперь у вас закрылся этот стол накопительный он у нас, и открывается за 6000 стол а, третий. Это стол выплат. Как только вы становитесь сюда, вы выводите свой первый у вас, ваш, вы вышли, и ваш клон выходит сюда, становится на это. У вас сразу же идет реинвест на первый стол и второй стол. 3000 у вас идет на баланс, на вывод. Как только стал сюда ваш первый партнер, вы получили 6000 на вывод, на баланс. Приходит к вам второй партнер, вы получили тысячу, и за пять тысяч у вас идет автопокупка четвертого стола. Вот посмотрите, здесь не надо быть даже великим математиком, посмотрите, насколько у вас сократилось количество ваших партнеров. Ну и здесь у нас происходит, как только вы стали сюда, первый ваш партнер, и у вас закрылась... Это и вы за 10 тысяч открывается э, пятый стол пятый стол у нас накопительный сюда становится ваш второй партнер и вы получаете 5000 на вывод но ну, я вам и ребята вот здесь посоветую у вас вы уже с, э, с третьего стола и с первого стола вы уже имеете 11 тысяч на балансе Оставьте 4000 э, э, э, э, оставьте, э, вернее 5000 на покупку четвертого стола, чтобы э, опять же вы стали сюда, а к вам пришел первый партнер, а второй за второго вы получили пять э, тысяч э, обратно. Вы же их получите сюда на вывод. Не выводите все, а вот советую купите сразу. Как только у вас стал первый партнер сюда на второе место, сразу же у вас есть уже... Деньги, деньги на балансе 5000 и купите, чтобы вы же вот этим своим же сами к себе стали и сократили количество людей. И здесь вы станет к вам первый партнер, вы переходите в пятый стол, у вас автоматом покупается за 10 тысяч. И со второго партнера вы уже получили 5000 себе на баланс обратно. Вот посмотрите, правда это очень хорошо, это очень шикарно. Ну это стол у нас накопительный, здесь становитесь вы, переходите 10 тысяч на, в накопительном, приходит второй партнер, первый партнер, приходит второй партнер, и вы переходите, открывается у вас за 30 тысяч этот Шестой стол. Стол этот а, выплатный. Как видите, что здесь с первого, как только станете вы сюда, у вас 10 тысяч на баланс, на вывод. И за 20 тысяч покупается а, крутая площадка Golden Ring. Но там, ребята... Выплаты идут с каждого партнера не по 30 тысяч, как на этом, а там есть и по 100 тысяч с каждого партнера. Ну и как только становится к вам сюда первый партнер, вы получаете 30 тысяч на баланс. И второй партнер получаете 30 тысяч на баланс. Вот скажите, где в каком проекте и где в какой компании есть такой маркетинг, где с каждого партнера вы получаете по 30 тысяч на баланс для вывода. Нет, согласитесь со мной, что нет таких проектов в интернете, нет таких компаний, чтобы падала с каждого партнера по 30 тысяч. Такую площадочку бы хома, будь дома. Она у нас вышла антикризисная, вышла только во время кризиса, чтобы люди могли с небольшим количеством вложений зарабатывать деньги. Но здесь у нас есть такие партнеры, которые заработали себе на активацию большой площадки World Money. Активировали за 3000 и теперь работают и здесь, и на площадке World Money. Я вам сейчас покажу и расскажу, как работает эта площадочка. Это очень удобная и с малым входом. Здесь хорошо партнерам, те, которые только что пришли в бизнес, еще толком не умеют делать бизнес-предложения, но на 500 рублей всегда можно найти партнеров, чтобы начать свой бизнес. У нас, как вы видите, вход сюда стоит 500 рублей. Первый стол, Первый стол у нас покупается в обязательном порядке на всех площадках а, в, а, и а покупка у нас клонов в неограниченном количестве за любую цену у нас на любой площадке. У нас нет никаких ограничений ни в заработке, ни в выводе денег. Поэтому вы всегда можете продвинуть не только себя, но и своих партнеров своими клонами. Бизнес у нас полностью автоматизирован, полностью управляемый. Куда вы ставите брон, туда станет ваш партнер или станет ваш клон. А как управлять бронями, это не такая уж проблема. Я вам покажу на своем кабинете. Ну, а теперь расскажу, как работает эта площадочка Бихомы. Вход в нее 500 рублей. Первый стол и второй стол. Выплат стоит 1000 рублей. Покупка второго стола у нас по желанию. Вы можете купить сразу первый и второй или начать с первого стола. Я вам покажу, как быстро выйти на, открыть именно вот этот вот стол за 1000 рублей. Вот и смотрите, ребята, вы пришел к вам первый партнер, стал у вас идет в накопительный баланс 500 рублей, накопительный. Второй партнер пришел, вы получили 500 рублей на вывод. Не выводите эти деньги, а купите себе сюда клона. Это ваш клон за 500 рублей. И у вас автоматом откроется, потому что с первого и с третьего партнера у нас накопительного открывается и покупается автоматом стол <связывая> выплат за 1000 рублей. Вот и смотрите, вы уже потратили не полторы тысячи на вход, а всего лишь с 1000 рублей. 500 рублей вы сэкономили своих, с твоего домашнего бюджета. И теперь... Смотрим, у вас вы купили этот клуб и у вас открылся стол за тысячу рублей. И а теперь вы приглашаете дальше, к вам приходит следующий партнер, стал сюда, стал сюда. Вы получаете 500 рублей на вывод. Третий партнер. У вас закрылся этот стол. Первый. Потому что 500 и 500 рублей. И сразу же вы становитесь сюда. И у вас идет реинвест. Вы получаете 500 рублей сюда на баланс. А за 500 рублей идет реинвест первого стола. Следующий. вы Ваш клон. Или же придет ваш партнер, встанет сюда, вы получите 1000 рублей на баланс. Точно так же может выйти ваш клон или ваш партнер и встать туда, и вы получите 1000 рублей на баланс. И здесь еще такая вот фишечка. Представляете, у вас закрывается вот этот вот стол, и вы идете к своему спонсору, опять становитесь к нему на первый стол. Точно так будут все ваши партнеры возвращаться к вам и вам приносить деньги, или же здесь он станет, в накопительный у вас идет уйдет 500 рублей, а если там место занято, то он станет к вам сюда, принесет вам денежку, а если сюда у вас здесь два партнера, станет сюда, то вы же сами. Уйдете и станете под себя и сами себе принесете реинвест и 500 рублей на баланс на вывод. Вот скажите, какая же красивая, хорошая и очень легкая эта площадочка. Я вам очень советую, рассмотрите эту площадку и в добрый путь работайте, зарабатывайте и приходите к нам на основную площадку. Основные площадки у нас, ребята, очень крутые. А как выставлять броню, я вам сейчас покажу. Видите, у меня а, стол закрылся, а вот, и я встала, выставила бронь. Броню вы можете выставлять в любое место, куда бы вы ни поставили. А, но я советую, видите, в любое, куда вы ни поставите, везде будет станет ваш клон или станет ваш партнер, туда, куда вы поставите, выставите бронь. Брони нужно выставлять. Я всегда ставлю слева направо. Вот посмотрите, у меня здесь вышли моих два клона, и я уже получила 500 рублей, получила и 1000 рублей. Вот смотрите, сколько у меня уже закрытых столов. И довольно-таки неплохо работаем, зарабатываем. Ну, а на площадке World Money, это очень шикарная площадка, где вам с 4 с шестого стола падают, за каждого партнера падает по 30 тысяч, ребята. Это очень шикарно, очень, я считаю. Сейчас, секундочку, я покажу вам этот стол. Да, вот он, шестой стол. Это очень шикарно. Где вот я получила 30 тысяч за, за своего клона, за партнера получила 30 тысяч, и здесь я получила 30 тысяч за своего партнера. Не было еще тогда площадки Golden Ring. У нас они закольцованы: три площадки: площадка World Money, социальная площадка PD. Мы на следующем, на следующем вебинаре разберем ее. И площадка Golden Ring. Они закольцованы между собой. Вы будете активно работать на площадке. ПД вы будете активно продвигаться на площадке World Money. Будете активно работать на площадке вот этой World Money, вы активно будете двигаться на площадке Golden Ring. Ну, и на этом, ребята, я отключаю запись и буду отвечать на ваши вопросы. Твоей команде.